Ребятки, всем снова здорово. Это опять ви. Это опять я с видео разъяснения ситуации. Раз, яс. На английском. Раз. Я -с ту я ци ребят вот в чем дело я практически ну всегда практически всегда спокоен только когда дело касается лично меня когда дело касается моих увлечений или моих друзей или или не-не-не-не-не-не-не не, когда дело касается либо моих увлечений то есть увлечений ютубом или увлечением как он сказал работы или когда дело касается моих увлечений моих друзей моей работы может даже на ютубе я тогда готов любого вы знаете любого раскрашить. я вчера ребят вот в чем дело. Я вчера сел записывать видео, ну, у мамы в комнате, видео игру Бэтмена. Бэтмен Архам Асайлум, да. Потом я вышел, ну, попить водички. По просто водички попить. А он тут сидит и говорит... Спрашивает, Ты чё там, дрочишь, блядь? Ну, естественно, я, конечно, не выдержал. Я ему первый раз ответил. Первый раз я ему сказал, я записываю видео на YouTube. А он, блядь, вообще не слышит нифига. Я, я потом пошел тут к маме в комнату второй раз. Второй раз вышел, ну, в водичку. Нет, первый раз вышел я не в водичку попить, а в туалет просто вышел. А второй раз я вышел вот как раз в водичку попить. Он спрашивает опять же. Ты чё там дрожишь, блядь? Я ему сказал... С -с -с". Я уже не выдержал. И ему сказал... Ну да. Чё? Ты, блядь. Драчу, блин. -и, И он, ли тут... Ребят. Смотрите, сейчас я вам покажу. Как. Он стоит... Сейчас, ребят. Он блядь, стоял вот тут вот. Такой длинный, блин, большой, как шкаф. Я его не, я ему не выдерживаю, и вот так ему под не блять. А он потом сказал, я буду на тебя жаловаться, блин, полицию объявлю. А, а? а сфига ли я? Я потерпевший, я пострадавший. А не он ли? Сфига ли вообще он ли пострадал, нахуй. Это видео без запикваний, без склеек всяких, это просто видео обращай видео моей души видео того что то есть я чувствую и, и я чувствую вообще а, а фига ли я должен ему еще извинять перед ним не ну я конечно перед ним потом извинился но он же нифига не слышит блин. я перед ним конечно потом извинился сказал ну, извини дед сглупил нет точнее не сглупил а с этого по поторопился не, я ему, конечно, и так хотел, блин, уже засадить сколько применив, блин. Но он мне не дал. Эх. И вот поэтому вот. Вот смотрите, вот такая вот нога, хожу как из, как. как Косарит Коблпут из Бэтмена из. из фильмов и сериала Бэтмен. Хожу как Косард Коблпут. У меня только. Ребят, смотрите, у меня только в такой вот, вот, сейчас, ноги, у меня только, смотрите, сейчас, у меня только вот в такой вот позиции, вот, когда нога вот так вот развернута, то есть на 90 градусов, она не болит. Я на нее тогда могу спать спокойно. Попробуем, короче, сегодня только так -то ходить, и всё. ер пойти также. чуть не споткнулся. Не, а это вот реально было бы ягодного. Сама тупая смерть. Измер. Ай! Не, ну, вы знаете, какой я... Бывает иногда, да даже не иногда, всегда не сдержанный вопросов касающихся лично... А. Моей семьи. Б. Меня. И В. Конечно же, моих увлечений. Потому что я увлекаюсь не совсем такими стандартными не совсем такими стандартными делами да ребят я могу вам честно признаться наверное я любитель немножко пошалить подшаманить так скажем над своим телом подшаманть вы конечно сами наверное уже поняли о чем я говорю но я любитель подшаманить Своим телом посмотреть, что будет. Я любитель, так скажем, всяких развлечений, развлекух. Я любитель обожаю реально. Угу. Ну, это слово на ютубе. За это слово на ютубе этот стрим забанят. Скорее всего, и меня забанят, да. Я очень сильно обожаю делать то, что он сказал, ну. Ну, я не люблю, я не люблю, когда, когда мне говорят это, плюс там, плюс, плюс к тому, это, это сказал человек, который сам этим занимается. А? Во-первых, он это сказал, когда я вышел из-за компуктера, чтобы сходить в туалет или сходить попить. Он мне это сказал. Ну не, дебил, ну, не дебилойджи. А. Кстати, ребят, последние видео у меня, ну, бывают очень редко. Ну, такие стримы разговорные. Ну. Ну и вот все, собственно. Был последний стрим, так скажем, разговорный. Дальше будут только игровой, игровые видео. Ну, если у меня нога, конечно, будет не болеть. А, она сейчас у меня, ну, не болит. Ребятки, короче, вам... Я могу вам пожелать только приятного просмотра этого видео, приятного аппетиту, ну и посмотрите, не... короче, эти два. М -м -м, вроде бы так. Вроде бы это э слева... Так. Для меня это право, для вас слева. Дл слева будет видео про игры, плейлист мой с играми, а справа да, это право для вас, а для меня это лево. Слева, короче, будет плейлист с играми, а справа для вас будут видео остальные, э, остальные видео этого жанра. Поэтому по... Выбер, выберите, что хотите. Тут будет два плейлиста. На самом-то деле, наверное, плейлист слева. Да, слева плейлиста, справа игры. Так, ну, для меня это право, для вас слева А для вас это наоборот, это лево, это право Слева будет Плейлист с игр, да, слева Слева, слева, слева, слева Будет плейлист с играми, а справа Справа будет Будут основные видео Моего, нового э Будут в основном Видео содержать Такой Не особо лицеприятный характер Потому как я там без лица нет, слева, ah! справа будет, справа, да, справа, справа, справа, справа от меня, слева от вас. Слева будут, короче, видео с играми по Бэтмену, Бэтмен, Архам а справа будут видео новости, да, да, да, да, да, да, да, да, ладно, пускай так будет пока что, и давайте всем до скорых встреч.